Привет, аудитория ну что очередной бой UFC 271 номерной турнир средний вес Дерек Брансон против Джарда Кананье эти оба бойца приблизительно одинакового возраста Джарда Кананье наверное будет помощнее чем Дерек Брансон он пришел в средний вес с полутяжелого веса, а в полутяжелого с тяжелого, поэтому можно сказать, что он пришел в средний вес с тяжелого веса. В тяжелом и полутяжелом весе, весах карьера его не особо слаживалась, но как он пришел в средний вес, и у него это получилось, получилось гонять вес, у него довольно-таки неплохая форма для среднего веса, видна мощь. Ну и, в принципе, он показывает эту мощь в боях. В первых боях он удосрочил своих соперников, потом он попался а у Роберта Роберт Виттекер, Роберт Виттекер выиграл решением судей, но, тем не менее, там тоже Дерек... Ой, Джаред Кананье мог завершить нокаутом бой. Потом был бой с Келвин Гастеллом, но Кевин Гастелл довольно-таки стойкий боец с крепким подбородком, поэтому, ну, тут Джареду Кананье победа пришла решением судей. Что сказать по поводу Дерека Брансона? Дерек Брансон умеет бороться, неплохой у него грэплинг, в принципе, неплохая ударка. Есть нокаутирующий удар, не такой, конечно, как у Кананье, но, тем не менее, он есть. Что, я думаю, происходит этого боя? Я думаю, что если Дерек Брансон сможет переводить Кананье, и сможет его там, главное, удерживать, потому что Кананье... Довольно-таки очень хорошо встает И перевести его довольно-таки сложно Вот если Дерек Брансон сможет его там удерживать Я не думаю, что он его удосрочит Где-то в стойке Или в борьбе удушающим Или Ground and Pound, вряд ли Но если он сможет его удерживать там Сможет одеялом поработать То вполне вероятно, что бой закончится решением судей В пользу Дерека Брансона Коэффициент на это 4-2 Все-таки Дерек Брансон когда ему попадался техничный ударник, такой как Адесания, с поставленным точным ударом, то он, ну, он там танцевал по всему рингу от Адесания. В стоячие и уходил только так. Вот. Ну, Дарвин Сил, которого он победил. Ну, Дарвин Тилл, не сказать, что он мощный боец. Он был мощным бойцом и сильным бойцом в полусреднем весе. А в среднем весе он уже не такой здоровый. Вот, поэтому удар на тело Он легко переводил или легко забивал Его в партере Джаред Канане, я не думаю, что С ним получится то же самое Я думаю, что Джаред Канане В стойке попадет в Брансона А удар у него, ого -го. Я думаю, что он сможет Его нокаутировать, поэтому для меня два исхода Боя, если Брансон сможет переводить и удерживать Каноне, то он закончит бой решением. Коэффициент на это 4 2. Если не сможет, то Каноне его, скорее всего, нокаутируют стойки. Коэффициент на это 2,10 10 Вам выбирать на что ставить. Но я больше склоняюсь, конечно, на победу Джарда Канане, потому что ну, мне кажется, что он меньше будет проседать по кардио, учитывая его стиль ведения боя и учитывая то, что Дерку Брансону все-таки тяжело будет даваться переводы, если они вообще будут даваться переводы в парк Джарда. Вот, поэтому все-таки вот мое мнение лично, что все-таки перевес на победу больше в сторону Джарды Кананье. Может быть у вас какие-то есть другие варианты развития событий. Делитесь со мной в комментариях, пишите, посмотрю, почитаю, на все отвечу. Ну а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, если не нравится. Пишите плохие комментарии, все интересно почитать. Все, давайте до следующего разбора. а Кого скоро?